Новогодние картинки, елка, свечи, мандаринки. Дед Мороз с большим мешком, он принес подарки в дом. Всем собрался, кто сегодня, встретить шум на новогодье, исключительно для нас поздравление припас. С Новым годом, с Новым годом! Ждали мы его прихода. Будет он счастливым пусть, В дом не будет вхожа грусть, Только радость гости частой Будет в нем, а жизнь прекрасной, Без потерь и без хлопот, И с большим достатком, чтоб!